Друзья, рад вас всех приветствовать на своем канале, у нас сегодня будет интересный ролик, поэтому обязательно смотрим его до конца, можете сразу поддержать видео лайком, я буду благодарен и не переключаемся текущими событиями у нас сильно страдает экономика, как вы уже знаете, и также значительно это все передается на криптовалюту. Она очень сильно плавает изо дня в день. Многие криптобиржи начинают закрывать вклады российских пользователей, блокировать их счета. И естественно каждый пытается сберечь свои средства, найти биржу, которая оставит его вклад нетронутым. И на фоне всех этих событий я бы хотел порекомендовать одну из ведущих мировых криптобирж под названием GATE. Я думаю, что большинство из вас уже слышали про данную биржу. GATE, естественно, не нуждается в представлении, но я все же решил вам ее показать. Кому-то, я думаю, в данный момент эта информация будет полезна. GATE одна из ведущих криптобирж в мире. Если мы посмотрим CoinMarketCap, то данная биржа у нас на данный момент находится на седьмом месте. С объемом около 2 миллиардов долларов. Я считаю, что это очень высокий показатель. Но что реально впечатляет, так это количество коинов, то есть монет. А их на данный момент у аж 1305 штук. Думаю, что это наиболее высокое количество среди ближайших конкурентов. Поэтому если вы ищете новый токен на каких-нибудь DEX площадках по типу PancakeSwap или Uniswap, и платите там огромные комиссии, я думаю вам обязательно стоит обратить внимание на данную биржу Gate, где монета, которую вы будете искать, появится гораздо быстрее, и вы не будете переплачивать в эту огромную комиссию, так как здесь присутствует много бонусов, особенно для новичков. И сейчас мы постепенно к ним перейдем. И думаю для того, чтобы начать пользоваться всеми преимуществами данной биржи, нам нужно для начала зарегистрироваться. Регистрация на данной бирже довольно-таки простая. В правом верхнем углу есть вкладка «Регистрация». Нажимаете ее. Здесь вводите адрес электронной почты. Давайте вместе с вами это сейчас сделаю. Указываем почту. Далее, естественно, указываем пароль. Пароль никому не сообщаете. Делать его более надежным. И далее ставите галочку и «Соглашайтесь с политикой конфиденциальности». И нажимаете кнопку «Далее». Друзья, следующий шаг – это пароль фонда. Довольно-таки важный момент, так как... Этот пароль вам потребуется для того, чтобы в будущем вводить ваши средства и он должен отличаться от вашего основного пароля. Делайте его надежным, опять же он должен быть известен только вам. Вводите его и нажимаете «Создать аккаунт», после чего появится капча, которую вы для верификации вводите. Выполняйте это действие. Все, мы прошли верификацию. После чего на вашу почту приходит письмо с активацией аккаунта, вы открываете его и переходите по этой ссылке, чтобы активировать ваш аккаунт. Так, я успешно активировал свой аккаунт, прошел регистрацию и попадаю на главную страницу. Здесь подтверждаю то, что у меня в адресной строке правильно указан сайт. Здесь есть три примера, кстати, очень классная тема, чтобы вы точно не перешли на какой-нибудь фишинговый сайт, вы это подтверждаете. И следующим шагом вы должны ввести код, который вам пришел на почту. Итак, я скопировал свой код с почты, вставляю его здесь. И... и моя регистрация успешна, я попадаю на главную страницу. У нас всего лишь остается несколько шагов, чтобы ее завершить и полноценно пользоваться данной биржей GATE. Итак, друзья, после регистрации нам остается несколько шагов для полноценного использования данной биржи. Первым делом мы повышаем ваш уровень безопасности. Наш уровень – это проходим KYC проверку. Заходим в этот раздел, нажимаем «Подтвердить сейчас». И что мы делаем? Указываем страну, в которой вы находитесь. Указываете ваше имя в соответствии с вашим документом. Ну естественно указываете тип документа, который вы используете. Это ID-карта, паспорт, водительское удостоверение. То есть подтверждаете вашу личность и указываете номер документа. Также загружаете э, две фотографии с двух сторон. Здесь есть пример вот ID-карты. И делаете селфи э, вашей ID-карты в руках с листочком, на котором указано текущая дата когда вы делаете это фото и нажимаете подтвердить и отправить и второй шаг очень прост вам нужно будет зайти в раздел security verification и у вас сверху будет указано что вам нужно сделать чтобы повысить ваш уровень безопасности это обязательно в первую очередь вам нужно будет установить двухфакторную аутентификацию это делается очень просто если кто-то не знает как это делать Найдите в YouTube, либо в интернете, эта информация есть, буквально одна минута. И, во-вторых, вы устанавливаете, естественно, пароль SMS. То есть, настраивайте вводите свой личный номер телефона, подтверждаете его. И при выводе средств, либо при входе на биржу, вы обязательно указываете пароль SMS, который вам приходит на ваш личный номер телефона. Подтверждаете, и на этом ваша регистрация полностью окончена. Друзья, что касаемо функционала данной биржи, он просто огромен и подойдет однозначно как опытному трейдеру, так и новичку по поводу трейдинга. Есть спотовая торговля, маржинальная, может есть фьючерсы, можете заключить договора и так далее. Ознакомиться можно, естественно, когда перейдете по ссылке, все сами посмотрите. Я не успею и за час все это рассказать, но очень такой важный момент, что рекомендую. Я, по крайней мере, на других биржах этого не видел. На биржах, которыми я пользуюсь. Интересный раздел первый под названием, естественно, стартап, как вы можете видеть. И вот здесь, например, сейчас в прогрессе есть присел токенов. Можем зайти посмотреть, например, проект под названием X. Мы сразу можем видеть его основателя. Здесь можно сделать взнос, да, купить определенное количество, часть копий всего их четыре с половиной тысячи и мы можем э, инвестировать сюда 20 из детей это очень просто то есть поддержать этот стартап после этого я думаю какие-то у нас будут дивиденды со временем нужно более подробно ознакомиться с этим но здесь у нас как мы видим указано что я не могу пока что в этом участвовать потому что у меня не подтвержден киева и мне нужно будет После того, как я это сделаю, заново сюда войти. Окей, но в любом случае, кто зарегистрирован, я считаю, что обязательно нужно пользоваться этим разделом и смотреть, что у нас есть здесь по стартапам. На текущий момент это всего лишь один проект, но через 7, 9, 11 и 14 часов еще будут пресейлы других проектов. Взносы небольшие, но считаю, что сюда стоит об однозначно обратить свое внимание. Также для новичков, что еще я мог бы рекомендовать. По крайней мере, с каким функционалом я успел ознакомиться. Обязательно выполняйте задания и получайте бонусы. В этом разделе, как вы видите, условно, за регистрацию, например, и верификацию вашего аккаунта, вы уже можете получить 1000 тестовых USDT. Выполнили верификацию, нажали «Do it now» и на вашем балансе появилась 1000 USD. До тестовых, окей, что с ними делать? Заходите в раздел «Бонусная компания», видите, вот такие акции, которые сейчас проходят, и нажимаете «Участвовать». То есть, и вы можете свою 1000 USDT положить уже стейкаться. Все очень просто, нажимаете «Подписаться сейчас» и получать с процентной ставки уже дивиденды, то есть настоящие реальные деньги. Это, как здесь указано, long-term, это долгосрочная перспектива, но в любом случае это тестится и вы реально можете заработать эксклюзивно для новых пользователей, обратите внимание. Поэтому, друзья, проходим KYC, регистрируемся и обязательно залетаем сюда. Считаю, что это классный бонус для новых пользователей. Ну и также можете ознакомиться абсолютно с каждыми вот здесь бонусами которыми, и заданиями, которые здесь присутствуют в заданиях ну, много чего есть интересного вы получаете за каждое здание поинты, вы их можете Ими можете минимизировать вашу комиссию, которая есть, естественно, за пользование биржей, то есть там, трейдите, вы переводите, вы платите какую-то комиссию, например, USDT тех же, вы можете платить это не своими фиатными деньгами, вы можете оплатить это поинтами, поэтому однозначно есть смысл это выполнять. Элементарные задания такие, как пополнил депозит на 0.05 биткоина или больше, получил 30 поинтов и так далее. После выполнения заданий вы апгрейдите свой уровень, именно VIP, и можно дойти до VIP 10. Естественно, здесь будут бонусы. Что, здесь написана схема, как поднять каждый уровень. И также не забывайте по своей реферальной программе приглашать друзей. И за каждого приглашенного друга, каждые три друга будет получать плюс 50 поинтов. То есть пригласили друзей, они прошли верификацию, зарегистрировались, вы получили 50 поинтов. Друзья, сегодняшнее видео хотелось бы закончить в разделе про реферальную программу. Она здесь довольно-таки мощная, ее можете использовать абсолютно каждый. Также здесь в описании под видео будет указана моя реферальная ссылка. Можете по ней зарегистрироваться и получить 10% скидку. Также будет еще раздача карт. Баллы, которые можете использовать для компенсации спотовых или контрактных сборов. То есть 1 балл, 1 доллар могут покрыть эти 10 долларов вам вашу комиссию при этом на спотовом рынке вы что-то купили продали так что комиссия считаете у вас будет нулевая на первой сделке поэтому я считаю актуальность реферальные программы здесь 100 процентов есть и также приглашайте, как вы видите здесь создаете свою ссылку приглашаете друзей и начинаете с этого зарабатывать выбрать коми комиссию до да, вот этот сбор можете сами хотите можете получать все 40 процентов вашего реферала он будет получать 0 можете поставить наоборот то есть как вам удобно у меня 10 процентов стоит для реферала которых я приглашаю я считаю что это хорошая цифра поэтому друзья присоединяемся и можете написать комментарии если кому-то интересно я про гейт сниму еще ролик кому непонятно как купить криптовалюту да как на потом рынке поторговать я могу все показать как это делается поэтому буду ждать ваших комментариев обязательно ставим видео лайк до скорых встреч всем пока